Друзья, всем привет! Сегодня у нас выпуск из рубрики «Будни риэлтора». Я с покупателями, и мы выбираем квартиры преимущественно для сдачи в аренду в бюджете где-то от 5,5 и до 1,11 миллионов. Будем смотреть варианты. Это жилой комплекс немецкий квартал». Вот такая вот терраса к нашей квартире. Она вот разграничена диванчиком, зеленью. Вот, общая площадь вместе с террасой получается где-то 23 квадрата. Вообще эта студия по документам, она 18 метров. Мы уже посмотрели. Вот так выглядит сама студия. То есть статус квартира, теплые полы по всей квартире, двухконтурный газовый котел. Давайте вот так еще покажу. И санузел. Санузел совмещенный, с ванной, как многие из вас любят. И вот такая прихожая. Высокие потолки. Это парковка. Вот так выглядит сам жилой комплекс. Немецкий квартал. Вот, ну, а мы двигаемся дальше. Кстати, стоимость данной квартиры 5,5 миллионов можно купить в ипотеку. Это все тоже немецкий квартал. Слева тут детская площадка. А вот эта дорога, она выведет прямо на улице Яна Фабрициуса. Вон она, дорога на Яна Фабрициуса. И чуть правее сельскохозяйственный рынок, о котором многие знают. Сейчас мы едем на Бытху. Вот единственный недостаток, да, в немецком квартале то, что небольшая тут горочка, и вот эти ступеньки. Ну и совсем немного. Зато выезжаете сразу на улицу транспортная, и тут хорошая развязка. Соответственно, вот тут автобусная остановка, всевозможные сетевые магазины. Да, сейчас едем на северный склон бытхи. Вот в те красивые дома. Кстати, с немецкого квартала где-то 2 километра триста метров до моря. Можно реально пешком дойти спокойненько. это мы заехали в море Видово. Сейчас покажем студию, на нее неплохо снизили цену. Территория тут закрытая, детская площадка, достаточно дорогая входная группа, само собой видеонаблюдение. Она 27 с хвостиком, почти 28 метров, то есть как бы студия, но зонированная. Сейчас покажу. Вот дай туалет покажу пока здесь, значит это санузел совмещенный. В квартире живет квартирант, газ. То есть такая кухонная зона. Вот эта вот активная перегородочка. Пока есть ну вот. Как-то так. Балкон у вот нас таким видом. Здесь построится вот еще один коттедж, но он вид полностью не перегородит. То есть горы будет видно. Вот такая стоит на сегодняшний день 7400. Здесь же, в море Видово, 36 метров с хорошим качественным ремонтом, с балконом, с потрясающим видом на море, стоит 12 миллионов. Вот немножко кадров с видеоархива. Сверху мы приехали, где смотрели море Видово. Там же, кстати, был сквер. Бытха неплохой. И будет скоро еще один новый гигантский сквер. Здесь, смотрите, тоже все утопает в зелени. Здесь сейчас посмотрим угловую однокомнатную квартиру. Привет, сочинский пес. В общем, чистый, ухоженный подъезд, хотел сказать. Вот. Это 36 метров, она угловая. То есть, тут вместительный шкаф. Прихожая, да. Совмещенный санузел, извините за полотенчики и все такое. Ну, как бы, как есть. Кухня большая. Квадратов, наверное, 9, если не ошибаюсь. Вид в зеленую сторону, зелень, да. Окна менять не нужно. Вот такая она кухня. Что из них делают? Вот эту стену ломают, если сделать полноценную двушку. Вот этот шкаф тоже место много занимает. В общем, 9 квадратов где-то она. Вот тут вместительный шкаф. И вот эту комнату делят на две части. То есть вот эта стена тоже не несущая, извините, то, что моргает камера. Жилая лоджия. Есть тут и батарея. Вот, вот эту стенку повторюсь убирают это тоже убирают вот тут ставят перегородку и получается раз комната два комната с окном вот. вот это 8 миллионов сейчас стоит и по ясногорской улице сейчас мы чуть ниже спускаемся и смотрим еще одну однушку 32 и 4 квадратных метра будем смотреть здесь прямо рядом магазины все сетевые там две гимназии садики и так далее так далее так далее вот он сочи парк где у нас проходит льготная ипотека вот он кислород где тоже под 0.01 дается ипотека кому интересны подробности то конечно звоните по телефону который появится на ваших экранах здесь же будет построена новая школа детский сад поликлиника еще один торговый центр один уже построен потом что еще новый сквер в общем много чего интересного это 32 и 4 квадратных метра то есть Прямо вместительный шкаф, входная дверь, да, то есть, ну, прихожая, короче. Ремонт делали не так давно. Это зал. Также жилая лоджия. Она с видом на зелень. И там немножко вдалеке видно море. Сейчас из рельефа не видно. То есть, вот такая жилая лоджия. Чуть-чуть ремонт не доделали. И кухня. Кухня здесь, она поменьше. Угощайтесь. Тоже окна с видом зелень. 7600 ее сейчас цена. Посмотрите, ну, смотрите, хорошенький двор, да, весь в пальмах. Что это у нас? Хурма здесь растет. И вот там в конце дома есть еще мангальная зона. Мне нравится отсюда спускаться, потому что здесь вот... Да, и зелень, и храм, и море. Очень красиво. С правой стороны муниципальный детский сад. Лиссабон, какой красивый получился все-таки. Так, я предпочитаю ездить здесь по улице Дивноморская, если я еду на Дивноморскую 12 да, в свой дом. Потому что здесь одностороннее движение. И смотрите, все вот так утопает в зелени. Ну и здесь дороги широкие, кстати, с правой стороны поликлиника. Нет проблем с парковкой здесь. Ну, бытха есть бытха. А ну, здесь все, сейчас будем смотреть полноценную двушку с новым качественным ремонтом. И эту квартиру многие из вас уже видели, она у меня выходила на YouTube буквально, когда там вчера, позавчера. То есть 36 метров, новый абсолютно ремонт. Угловая, не жаркая. Давайте еще раз покажу, кто не видел, или, может быть, кто впервые на моем канале. Обязательно подпишитесь, не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропускать интересные предложения. Потому что на моем канале публикуются в основном а, вторички по ценам ниже рынка. Либо новостройки по ипотеки, либо квартиры от инвесторов. В общем, на моем канале всегда найдете что-то интересное. То есть здесь вид тоже в зелень, в полисадник я его так называю. То есть полноценная двушка, компактная, 36 квадратных метров. Кстати, керамогранит по всей квартире, теплые полы по всей квартире. Вот двухконтурный газовый котел осталось установить. Он будет новый а фирмы «Баксик», если я не ошибаюсь. Розочки цветут. То есть это кухня. Вот, потолки не низкие. Достаточно хорошие двери. Санузел разделили. От газового котла до теплой полы по всей квартире. Вот, и санузел решили раз... Нет, раз... нет. Да, я тоже, что у меня была ваника. Разделите. Многие меня спрашивают, «Дмитрий, а почему ты купил себе квартиру ну, не в новостройке? Почему в старом доме?» Это, во-первых, не старый дом, он 2004 года, и у него качество постройки на, намного лучше, чем в некоторых новостройках. Стены вот такие толстые, кирпичные, Соседи не слышно от слова совсем, территория закрыта, есть своя парковка. Кстати, к этой квартире тоже имеется, имеется свое парковочное место. То есть газ, коммунальные платежи вообще копеечные, и все рядом, абсолютно вся инфраструктура. Я за там, два с половиной года, сколько здесь проживаю, продал 10 квартир, все мои подписчики очень довольны. И многие охотились именно за квартиры в моем доме, ждали, когда тут что-то появится, собственно, как и мой продавец этой квартиры, потому что он через меня ее покупал, сделал ремонт, и сейчас мы ее продаем в силу того, что, ну, обстоятельства поменялись, купили дом в своем регионе, в общем, жизненная ситуация меняется, стоимость 9 миллионов 600 тысяч. Итак, мы переместились в Дагомыс, тут тоже кое-что интересное будем смотреть. В Босфоре есть ряд интересных предложений, чем Дагомыс отличается от Бытхи. Ну, это, конечно же, место расположения, то, что ровное место, ровное, тут до моря, это минут 15 пешком. Рядом гимназия, садик, поликлиника, в общем, тут по инфраструктуре тоже никаких проблем нет. Вот так выглядит подъезд в Босфоре, лифта 2, грузовой и пассажирский 37 метров 740 цена она немного такая трапециевидная квартира но ну, с правой стороны есть конечно же санузел с левой стороны прям прихожая вот тут же пошла кухонная зона потом ставится здесь такая щ -щ -щ -щ активная перегородка как в этом в жилом комплексе моревидого помните вот и получится такая хорошая однушка с балконом и с видом на море и реку. Не знаю, передает камера или нет, но море видно прям отчетливо. Хороший вид с общего балкона. Это 76 я гимназия и видно весь Дагомыс. Аллея парк, вот там чуть правее от Ададжио. Это 36,3, чуть поменьше, Тут, значит шкаф прям просится. Дальше санузел, В общем, зона прихожая. 36,3, она не трапециевидная. У а, вот той 37 с хвостиком было преимущество трапециевидное. Но это цена 7300. Тоже балкон. Тоже, на мой взгляд, чудесный вид на реку и на море. Мы двигаемся дальше, не переключайтесь. Это 47,5 квадратов. Она уже с двумя окнами, ну такая полноценная. То есть это санузел, но я знаю, что здесь умудряются делать кухню. Да-да, здесь прям делают такую темную кухню. Вот здесь делают прихожую. вот. Здесь делают санузел и две комнаты. Вот. А по правилам, конечно, ну, кухня, она именно здесь. Итак, это 47,5 метров. Ценник ее 11 миллионов 200 тысяч. И, внимание, есть такая же планировка, а только вид будет на школу стоимостью 9 миллионов 800 тысяч. Повторюсь, 47,5 квадратов. Ну, а это вид в сторону школы. Босфор есть, ну, само собой, детская площадка, есть подземная парковка под каждым домом. Босфор строился по всем нормам. У Босфора есть даже гильный, дизельный генератор, то есть если отключат свет, то на 15 этаж вы пешком не пойдете. Очень много коммерческих помещений, в смысле коммерции, да, вот тут видите и кафе, и территория детства, и что тут у нас? Магазин, вот он терочка В общем, по инфраструктуре мне босфора ну прям вообще, вот этот вот центровой пятачок в Дагомысе он прям симпатизирует. Будем смотреть, еще с ремонтом не переключайтесь. Это 31 метр, тоже в Босфоре. Вот стоим и смотрим, как ее спланировать. Ну, конечно, она студия будет прикольная. С правой стороны, санузел. Ну, здесь что? Ну, в общем, наверное, кухонный гарнитур. Здесь вот такой, типа Эркера. Да не, ее только студии делать. Делать ее студией, она с балкончиком. Вот, стоимость ее чуть меньше 7 миллионов 200 тысяч. Там 750, если я не ошибаюсь. Вот с таким видом. Мостик. И там вот рынок. Там же отделение Сбербанка. Я говорю, ну по инфраструктуре просто классно здесь все. Не переключайтесь, будут еще интересные предложения. И из Басфора мы плавно через речку переходим. И будем там смотреть еще кое-что интересное. Ну да, прямо вышел из дома, раз спустился на речку и рыбку ловишь, такой себе сидишь. Классно. С балкона я показывал, что рядом прямо с Босфором сочинская ярмарка, она работает здесь каждый день, не только выходной. Я помню в Босфоре, это какой-то 15 или 16 год был, по 55 тысяч за квадратный метр продавали квартиры. Вот. Были времена. Вот эта улица тоже усыпана всевозможными магазинами. Здесь же вот отделение Сбербанка. Мы сейчас идем смотреть креативные квартиры в жилом комплексе Кватро. У Кватро достаточно большая, закрытая территория и нет никаких проблем с парковкой. В Кватро все очень прилично. И лифты дорогие, Клейман. Вот это 62 метра угловая. друзья, цена у нее всего лишь 9 9800. Здесь потолки повыше, здесь потолки пониже, но это квадро и цена 9800. Понятно, что живой площадь тут поменьше за счет того, что достаточно большая терраса. Вот с таким видом терраса 9800. Есть такая же за 11 вот в ту сторону, в сторону гор. А это 44 метра, у нее цена. 9900. Понимаете, да, разницу? Но здесь вид. Давайте покажу, какой вид. Такой. Ну, а мы двигаемся дальше. Сейчас будем смотреть квартиру с ремонтом. Такая же в соседнем корпусе по акции есть за 8800. Это 44 метра. Не знаю, как вам, но мне Кватро прямо-таки очень нравится. Территория прям... Шикарная, смотрите, и клумбы с цветочками, нет проблем с парковкой, большая детская площадка, у класса набережная, благоустроена. Вот я по набережной речке, то есть прямо вдоль забора прогулочная зона. Приехали, вот такие припаковали свой велик, ну или автомобиль, и здесь получается как свой отдельный вход в креативность этих квартир, то что они с высокими потолками, то есть тут спокойненько делается второй уровень, то есть от 30 квадратных метров ценник от 230 тысяч за квадратный метр, вот как раз вот это по 230 тысяч за квадратный метр, 34 квадрата. А та была, Вов, была не помнишь какая? Та была 27 метров, по 265 по-моему, А окна сильно затонированы и вас с той стороны да, видно, не, видно не будет. Не будет. Вот так сегодня выглядит пляж Дагомыси. не переключайтесь, мы сейчас будем смотреть еще три квартиры с ремонтом, они будут двухкомнатные, всего лишь в трех минутах пешком вот от одного из лучших пляжей в Сочи. Его, кстати, не так давно реконструировали, смотрите, выложили тут все брусчаткой, то есть получилась такая вот набережная. Очень классно все сделали. Многие из вас видели эти квартиры на моем канале. Вот это две квартиры на третьем этаже. То есть слева 57 метров, двухкомнатная, полноценная. А я захожу в планировку, которая 37 метров. Она тоже такая компактная двушка. То есть здесь вот стоит шкаф, коридор такой, не сильно широкий. да. Вот, значит, раздельный санузел. В этом доме... Я продаю три квартиры. Две одинаковых по 56, точнее по 57 метров. Там 15 с небольшим будет стоимость. Я скину полный обзор, если вас заинтересует. Вот, это стоит 10,5 миллионов. Она 37 метров. из недостатков, конечно, это наличие вот этого столба. Ну, по крайней мере, на нем висит телек. И это неплохо смотрится. Есть кондиционер. Два окна. Кухонная зона. Соответственно, двухконтурный газовый котел. Поэтому коммунальные платежи будут минимальный Вид в елочку. И еще одна небольшая спальня. Тоже с телевизором. Повторюсь, 37 метров. Стоимостью 10500. Я на все квартиры готов сделать хороший торт. Поэтому вы им стесняйтесь, звоните, пишите. Есть вот такой балкончик. Видно даже море. Нет проблем с парковкой, пятерочка рядом, место абсолютно ровное. Вот такой насыщенный получился выпуск. Поставьте лайк, напишите что-нибудь в комментариях, быть может вам что-то понравилось. Кстати, в обзор не вошла квартира неподалеку от жилого комплекса Кватро, 28 метров, с ремонтом всего за 5-600. Предложение могу скинуть в личку. В общем, звоните, пишите, с удовольствием отвечу на все вопросы. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Walk Street. До новых видео. Пока.